всем привет итак сегодня вроде как должен начаться карантин или как его там называют ограничения передвижений но ну вот я выехал из дома машину всех припаркованы магазин дикси работает пока едем все нормально не Ни дпс никого не видно нету танков все вроде неплохо сейчас выезжают всякие смелые ребята подъедем поближе к городу это город серпухов московской области кстати у нас тут холодно и кажется начинается снег сегодня 30 марта все ездят да, машин меньше, зато пробок нет. Не знаю, либо у нас к чему-то не готовится, либо у нас просто нету э, столько полиции и других органов, чтобы встать здесь на дорогах и запретить движение. В принципе, я уже, наверное, нарушил закон, я отъехал дальше, чем 100 метров от дома, вот, без уважительной причины. Ну, что сказать, город как город, просто все выключили. Трещина, конечно, на стекле. Большая уже стала, надо стекло менять. Но пока что не до трещин. Тут надо гречку закупать. Так, куда нам надо ехать? А, еду в компанию БЭК забирать посылку, которую заказал. На сайте написано, что компания работает в обычном режиме. То есть груза доставляет сейчас посмотрим. О, это нам мусор на свалку везут, скорее всего. У нас здесь серп и огромнейшая свалка, куда со всей Москвы везут мусор. Получается, что в столице экология лучше, чем в области. Не знаю. Движение есть. Ни одного полицейского пока не видел. Так. Мне надо, по идее, налево повернуть и туда ехать. Так, спокойно на улицах. Вон автобус едет. Сейчас посмотрим, сколько там людей. Э, пустой. Пустой автобус. Люди боятся ездить, боятся друг на друга чихнуть. Вера действительно есть Как бы мы не будем говорить Что это все фейк Все придумано Он есть да. Но слава богу в России его мало Потому что у нас С помощью вот этих мер Сдерживают Ну как сказать Сдерживают распространение Мужик продвинулся бы Чуть вперед Так погнали короче вон все ездят не знаю куда все ездят так будем сейчас чуть-чуть хамить на дороге так вот это вот то это вот эта мазда вряд ли даст мне себя обогнать но учитывая то что у нас трейлингами на крыше там едет какой-нибудь дедушка Так, ну что тут Риканара, у нас в Сербии. Соборная гора. Что сказать? Где полиция? Где танки? Где это военное положение, о котором вчера говорили в новостях, что все, там карантин, запрет на выезд. Все нормально. Пустой город. Правда. Хотя вон тачки стоят. Наверное, работают ребята. Так. Хоть по одному полицейского найти. Еще здорово, можно по городу перемещаться с бешеной скоростью. Я вчера разгонялся до 120. Вообще круто. Пять минут и дома. мусорники ездят, автобус, что там люди-то есть, сидит кто-то, ну, кто-то сидит, там вот в автобусе, если увеличить, ну, так, человек 5 может быть, может быть меньше,